и всем привет друзья с вами я альмир и в этом видео друзья мы будем проходить паркуры паркур называется как-то паркур из биомов короче как-то так короче друзья скоро день рождения моего канала поэтому давайте наберем здесь хоть 100 подписчиков вот я очень хочу этого числа короче друзья этот красная кнопка чтобы горела вот с сереньким светом и ставьте лайки под этом видео Спасибо вам заранее. Так, я пока что продолжу. Так, первый паркур Плайнс. Так. Опа. Опа. Так. Опять начал лагать экран телефона, друзья. Так. Опа-на. Блин! Так. Опять этот слизивый блок. Хопана. Так. Да ну нафиг я не разбежался. Опять упал. На том же месте. Так, вот так вот. И вот так вот. Так, слайм. Блин, не успел на shift. Опа. Так, слайм. Хопа. Успел. Друзья, наверное, не пройдет паркур. Потому что эти слайм мне как бы мешают вот просто они как-то скользят вот на льду хуй не упал так и блин так друзья вот, вот сюда вот так вот потом вот сюда потом сюда вот так вот Короче, друзья, это место я обрежу, наверное. обрежу, обрежу. Я не знаю, как это называется. Короче, друзья, я буду обрезать эту местность, потому что я не могу паркурить, блин. Но я не буду щитировать, я не читер. У меня здесь даже не включены щиты, ну-ка. А нет, друзья, все-таки щиты включены. Но я не буду щитерить. Так. Только бы мне не, боб... не бомбануло, блин. Немножко убавлю звук, друзья. Наверное, не... вы не против, потому что звук очень сильный. Так, блин. Вот так вот поставлю, вот. Теперь мне должно было должно быть слышно. Так, Опа. Так, друзья, ответственный момент. Ху. Чтоб здесь главное не упасть. Руки потеют, и поэтому я, друзья, не могу пройти. Так, хопа она. Блин, стекло, друзья, я ненавижу эти стекло. Так. <скрёк> Мне несложно опять упал наверное все таки друзья я не, не смогу пройти давайте друзья поддержите меня своими лайками я верю вам я вам верю так опа я вижу что вы ставите лайк друзья давайте побольше лайков и подпишитесь на мой канал вот видите друзья вы ставите лайк, я могу пройти. А, точнее, нет. Тут мне помогают ваши лайки, друзья. Так, просто ставьте лайк. Но ну, мне они очень нужны прям. И подпишитесь на канал. Как я уже сказал, чтобы красная кнопка подписаться горела сереньким. Потому что где-то 70% людей смотрят мои ролики без подписки. Поэтому вот подпишитесь на мой канал. Опять разгон не взял. Так, друзья. Я капец очень устал. Я наконец добрался до сюда. Сейчас я покажу. Так вот, смотрите, друзья. Капец. Я тут сидел где-то полчаса. Я, друзья, честно скажу, вам, я не щитерил. Вы мне не верите? Вот смотрите. В чате ничего нету. Вот капец, друзья. Акс. Кстати, друзья, что? Как мне это перепрыгнуть? Придется, друзья, придется сначала. Блин. Капец, еще полчаса пройдет сейчас. Так, друзья, знаете что? Сейчас у меня 15 минуточек хватило, чтобы пройти до сюда. Капец, блин. Сейчас, чтобы здесь не профукать мой шанс. Вот, друзья, видите, я не использую щиты. Нифига. Я дурак. Капец. вот Опять упал. Короче, друзья, я опять включу. Паузу, наверное. Или нет. Давайте, друзья, лучше я не включу. Чтобы вы увидели, как я все это прохожу. Только память телефона будет заканчиваться, вот в чем проблема. Да, друзья, я здесь много раз этот э, упал. Даже один раз вот этом вот в воде утонул, прикиньте, от своего же этот нетерпения, так сказать. Просто я вот... Короче, друзья, меня бомбануло. Это было очень жестоко, блин. Так, друзья, короче, я, наверное, вот просто закончу этот ролик. Или мне все-таки расчететь, блин? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Блин, вот здесь же я прошел Вот даже через Через вот эти вот стеклы. Там я Три раза, друзья, три раза упал Это было очень жестоко, блин Так Вот Хопа, на Блин! Так, друзья, я ставлю на паузу. Я больше не могу не могу так. Друзья. Это просто капец! Я даже не хочу разговаривать. Вот, вот проклятое место, блин. О! Чтоб мне только здесь не упасть. Так, фу, друзья Друзья, я прошел один уровень Капец Так, я не хочу упасть Давайте на второй Дезерт, дезерт, дезерт Короче, как-то считается Пустынные, пустынные объем, короче А, а тут что делать? Почему он не, не пьет? А здесь что делать? Так там понятно. А что что здесь делать, друзья? Я не понимаю. Мне что припрыгнут на этот кактус. Но это же невозможно. Нет. Нет, друзья, это невозможно. Как перепрыгнуть туда? Блин, даже не могу забраться на этот кактус. Просто руки очень сильно спотели. Так, блин. Так. Давайте, может, сможем. Как-то... Нет, кактус бьет, и я не, не могу прыгнуть. Так. Нет, друзья, это невозможно. Я, наверное, друзья, в этом буду заканчивать. Вот. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Просто как, как вот отсюда можно вот пройти, друзья? Пишите в комментариях, кто шарит в этих паркурах. Вот отсюда никак невозможно перепрыгнуть. Поэтому я заканчиваю, друзья, ролик. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока.